Привет всем! Система Форсаж. Система Форсаж, специально разработанная для нас, для сетевиков. Минимальные условия нужно приложить, чтобы зарабатывать. Система Форсаж дает тебе кандидатов, люди сами ищут тебя. Сколько делали статистику? Более 17 тысяч запросов в одном Google, да? Мамочки с детьми ищут работы, мужчины, взрослые, молодые, все ищут работу. Они к тебе сами приходят в рабочую тетрадь, нажимаешь получить кандидата, и видишь заинтересованного человека, ты уже с ним связываешься, а дальше вся система все, в принципе, всю информацию дает за, за нас. То есть мы работаем минимум, нам только нужно, можно сказать, подружиться с этим кандидатом, чтобы он хоть малейшее доверие имел. А все уже внутри человек видит сам. И обучение, и тренинги по саморазвитию, по то, как развивать свой бизнес, как общаться с кандидатами. Тренинги, Лариса Гудим, спасибо. Ей не нужно там занимать помещение, офисы, платить бешеные деньги за это, ехать туда. Вот, открыл свой компьютер, просто минимум занимает времени, да, открыть компьютер, зайти на свой форсаж. Все, в рабочей тетради все твои кандидаты, контакты, тренинги, друзья. Если какие-то проблемы, пишешь в общий чат свою проблему, тебе обязательно отвечают. Вообще супер! Пишешь, можно главным, да, лидером писать сообщения, тебе тоже отвечают. Один не останешься. Все, заходи на Форсаж и работай себе.